Привет, ребята. А что вы бы хотели делать с кокосом? Я, вот, например, хочу сделать из него прикольную вкусняшку а... кокосовое молоко. А я хочу обрызни кокос есть. Просто он хочет попробовать. Ребята, для начала нам нужно купить правильный кокос. Нужно сначала потрясти его и послушать, есть ли там вода. Вроде поток. бы есть. И обязательно смотрим на эти три точки Они должны быть черными Я знаю один секрет Как быстро разбить кокос С помощью молотка И главные правила Не надо кокос стучать сильно А просто обстукивать его Вот, смотрите Раз, постучали С другой стороны Раз, постучали И потом раз, постучали И так каждый со сторон Постепенно внутренний орех освоится кожуры. Но лучше попросить родителей вам помочь. Мам! Не забудьте подготовить кружку, потому что сидят польется кокосовая вода. Посмотрите, он уже треснул. Посмотрите, он уже треснул. Это... Вот. Вот. Так. Давай, давай же. че так мало? Ну, по идее, можно из дырочки было. Вот. Получается! Ой, какой завешу! Йопа! Готово! Попробуем. А Это кокосовая вода. Я у него есть. Ну, как? Ну-ка, Смир, попробуй воду. Воду, воду. Сладко. Дай сияние попробовать. Попробуй. попробуй. Mm. она пьет впервые. Mm. Вкусно тебе? Uh -huh. Класс. <свеч> ну а теперь, так, зайца не грызем. Теперь <свеч> надо приступить <свеч> к приготовлению молочка. Ну теперь нам надо достать орех аккуратно ножик подцепляем и достаем Во. Во. Хм. Хм. теперь нам надо очистить эту коричневую кожуру чтобы осталась только белая мякоть хоть я не профессионал по чистилке но все равно постараюсь очистили, теперь у нас осталось чисто белая мякоть, чтобы молоко получилось белое и теперь мы будем нарезать мелкие кусочки в блендер и... тадам блендер и... -ич. блендер молоко получится вкусное Теперь заливаем кокос тепленькой водичкой, чтобы кокосовое масло начало таять. И... Сразу всю воду не выливайте. Вот она наша крышечка. И включаем. Готовит наш молочко. Готовить минуты три. Добавляем оставшуюся воду. И кстати, тем, бо тем больше перемешивается, тем, лучше, тем вкуснее получается молоко. Все. Закрываем крышкой На стадии мы не поехали. Попробуем я. Молоко почти готово, но только не совсем Нужно его протереть. Мы возьмем вот такую вот сеточку а сверху еще марлю Все, можно наливать Вы когда-нибудь пили кокосовое молоко? Всемир, держи двумя руками Сколько мякоти. Теперь нам нужно тщательно выжить, чтобы масло кокоса, уже, от кокоса тоже вызвалось. Не забудьте помыть руки, бред, Всего. Ой! А лишнюю мякоть убираем. Кстати, из, из этой мякоти можно приготовить какое-нибудь печенье. Например, белое печенье. Кокосовое печенье. <сос Queen> белое печенье. а Мам! Мама, обожди! Все. <сос> Опять мякоть. Раз, два, три. Пока. Собираем в мешочек. Ну все, наше молочко. А вы заметили, что мы не клали в молоко ни сахар, ни соль. Потому что в кокосе содержится кокосовый сахар. Ну что, будем пробовать. Это мне? Это мне. А это мне. А? Это а мне. мне. Ой, один. Ой-ой-ой. Будем пить. На что похоже? На похоже на кокос. Похоже на обычное молоко. Ну, кокосовое. Ну а как сияно? Очень вкусно. Этот рецепт подходит к тем, кто соблюдает пост. И также у кого не переваривается молоко или оригия. Ну и если вы вегетарианцы Кокосовое молоко Слишком сильно напился Напился и наелся да. да, и не надо ничего есть Из этого молока можно делать разные напитки Кофе или какао Или молочный коктейль Или сок кокосовый Или кокосовый Или кокосовая кофе И сок кокосовый заодно Маленький лайфхак Эту мякоть можно высушить и превратить в муку Например, в духовке Ребята, если вам понравилось мое молоко и мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, и показывайте своим друзьям. Всем пока!